Здравствуйте, друзья! Пока вы отходите от новогодних праздников, я решил сделать для вас очередное итоговое видео по самым лучшим камерам прошлого года, которые, ну не просто самые лучшие, но которые достойны вашего внимания, не обязательно для приобретения, но хотя бы для ознакомления с историей развития фото и видеопроизводства в 2020 году. Предыдущие итоги за 2019, за 2018 год вы можете посмотреть в описании этого видео или вот тут. Ну а я расскажу о тех камерах, которые расположились в ценовом диапазоне от 75 до 325 тысяч рублей. Это не значит, что не выпускались камеры дешевле или дороже. Это значит, что я просто их включил в свой рейтинг, потому что это адекватное вложение средств, и они, как правило, отвечают вашим запросам и дают хорошее качество фото, видео или в обоих направлениях сразу. Исключил я из итогов ряд зеркалок непрофессионального уровня, потому что сегодня мы находимся на закате зеркального рынка, и смысла говорить о том, что эти камеры являются лучшими, на самом деле вообще нет. Также в список не вошли две камеры Olympus, несмотря на то, что обе модели, которые компания презентовала в этом году, отличаются выдающимися характеристиками, и интересные на самом деле практически для всех. Но поскольку компания закрылась, то и смысла их рекомендовать тоже нет, поскольку вот купите вы сегодня эту камеру, а потом будете Сереже через 5 лет говорить, Сереже, как же так? Нет здесь и ряды камер, которые просто являются обновленными версиями старых. Такие, кстати, тоже были, причем ни у одного производителя. Начнем мы, естественно, с более недорогих и двинемся уже вверх по ценовой лестнице. Fujifilm XS10. 75 тысяч рублей. Fujifilm выпустила чисто блогерскую камеру, которая не так крута, конечно, как серия XT, но при этом сделана с классическим управлением, благодаря чему многим фотографам будет на самом деле привычнее переключиться. Эргономика здесь додумана и хват увеличен. Хотя влагозащиту решили из этой камеры изъять, тем не менее, здесь отличная скорость съемки в режиме фото, может камера снимать и в 4К 30 кадров в секунду со всей площади кадра Super 35, имея хорошую стабилизацию изображения прямо на матрице, ну а поворот на откидной экран здесь является хорошим подспорьем для видео. Да, видоискатель здесь, конечно, маленький по сегодняшним меркам, но он имеет разрешение чуть больше 2 мегапикселей и на самом деле здесь более простой экран. Зато есть возможность воткнуть в камеру внешний микрофон 3,5 мм, это достижение на самом деле для Fujifilm, и писать видео с логом, правда на карту памяти только в 8-битном режиме, но при этом чистый выход эта камера отдает честные 10-бит-422 который позволяет впоследствии уже серьезно цветокурить картинку, если вам это потребуется. В камере уступает только практическая сторона, поскольку следящий автофокус здесь не самый лучший, не только среди камер Fuji, кстати, но и в числе многих конкурентов, в принципе. Тем не менее, это хорошая камера для прижимистых, практичных фотографов, которые хотят получить высокое качество, но при этом готовы мириться с не самым быстрым автофокусом и медленным слотом карт памяти. И, кстати, довольно скромным управлением, которое в основном нагружено на меню, вместо того, чтобы его нагрузить на клавиши, как делает Fujifilm обычно. Nikon Z5, 97 тысяч рублей. Эту камеру Nikon специально ориентировал на более популярный сегмент для широкого использования, поэтому попилил ее практически со всех сторон, где только можно было. Тем не менее, как фотокамера она остается весьма интересной и в этом году фактически сменяет Canon в прошлом, как самая доступная полнокадровая беззеркальная камера. Понятно, что такие уступки делают не просто так, и за них вам придется, естественно, заплатить. Заплатить чем? ну естественно отсутствием функционала, учитывая, кстати, ее отличный стабилизатор изображения и доступ к большой базе объективов, как новых системы Nikkor Z, так и старых через переходник Nikkor F, она является собой отличный вариант для фотографа, не требовательным к записи видео. Ведь уже сегодня на самом деле отсутствие видео 4К – с полного кадра считается существенным недостатком, поэтому видеть это в новинке не очень приятно. Не будем забывать, что здесь и чистый выход совсем не 10-битный, несмотря на то, что сама матрица на самом деле на это способна. Однако, если снимать только 1080, то камера почти сразу становится замечательной, здесь большой, пусть и не очень высокого разрешения, видоискатель, довольно компактный корпус с влагозащитой и хороший экран с сенсорным управлением, который правда нельзя повернуть в блогерский режим. Хотя порт для наушников здесь есть. И использовать эту камеру для блогера тоже можно, учитывая хороший алгоритм автофокуса с обнаружением лиц и глаз. Не будем забывать и об удобной зарядке в дороге через USB, а также возможности питания камеры от внешнего USB устройства. Правда, нужно по амперажу его обязательно согласовать. Я с ней сделал пару трансляций, и она их полноценно вытянула в течение более чем полутора часов на одном лишь заряде батарейки, что тоже не может не радовать, хотя я был готов батарейки менять в процессе, при этом отдавая отличную картинку на компьютер. На рубеже 100 тысяч рублей я предлагаю всем прерваться и посмотреть на вот эту штуку. Это телеграм-канал, в котором вы всегда можете узнать, Последние новости из мира фото и видео, посмотреть хорошие картинки и научиться многому как в плане съемки фото, так и в плане съемки видео. Просто нажмите на паузу и подпишитесь, я подожду. Fujifilm xt – 110 тысяч рублей Камера стала одной из лучших новинок года вообще, благодаря комплексу характеристик которые она содержит и о которых не сказал только ленивый. Здесь и хорошая стабилизация высокой эффективности, и отличный автофокус, отработанный на предшествующих моделях. Также здесь хороший видоискатель и блогерский поворотный во все стороны экран, который многие олдфаги фаги Fujifilm на самом деле все равно умудряются критиковать. Для обеспечения нормальной скорости записи эта камера оборудована двумя картами памяти UHS-2. А это, кстати, нужно, поскольку скорость съемки у нее тоже соответствующая. Она составляет 20 в электронном или 15 в механическом кадров в секунду со всей площади кадра. Ну а видео 4K60 с возможностью записи 10 бит 4.2.0 со сжатием, но зато прямо на карту памяти или вывод 4.2.2 на HDMI тоже в 10-битном виде. Естественно, здесь для этих самых целей есть F-Log для последующей цветокоррекции. Однако управление у этой камеры очень специфичное, к которому многие не могут привыкнуть до сих пор, и при этом хват корпуса не самый удобный. И на самом деле это ориентировано на докупку самых ненужных аксессуаров Тем не менее, это все обусловливается ее стилем и мы не будем к этому придираться Влагозащита и магниевый корпус все же перевешивают удобство для многих Не говоря уже о том, что эргономика у этой камеры в принципе неплоха. Ну и естественно, одним из недостатков многие считают цену этой камеры, поскольку даже учитывая большое количество обновлений, многие ее считают завышенной. Nikon D780, 170 тысяч рублей. Это единственная зеркальная камера в топе, и безусловный вариант для продвинутого фотографа, который основан на старейшей полнокадровой линейке компании. Камера как будто бы намеренно сделана с довольно скромными спецификациями, чтобы ну, где-то вот минимально конкурировать с линейкой Z. Странно, но здесь остался похожий модуль автофокуса как в предшественнице на 51 точке но перепрошиты по современным алгоритмам репортажной съемки, которые взяты из D5. Правда, 7 кадров в секунду – это не такое большое достижение по сегодняшним меркам на самом деле, но если учесть отличный следящий автофокус, фирменный для компании, то это очень серьезная характеристика, но зато камера получила возможность качественной фокусировки по основному экрану с использованием фазовых датчиков на матрице, что дает ей существенные преимущества также и при съемке видео, потому что рубить она его может аж до 4К30 с полного кадра. Ну а если учесть, что у нее замечательный влагозащищенный металлический корпус и полноценные возможности современных коммуникаций со смарт-устройствами, а также запись на две карты памяти UHS-2, то вариант получается очень хорошим не забудем что это зеркальная камера поэтому она характеризуется отличными возможностями энергоэффективности а потому подходит для фотографов уходящих в далекие походы конечно эта камера не для блогеров но на нее вполне серьезно можно работать с учетом микса старых и на самом деле плеяды новых технологий поэтому вторым недостатком помимо того что это зеркалка на самом деле здесь еще и громоздкий корпус Естественно, здесь неплохо смотрелась бы и стабилизация на матрице и там поворот на откидной экран, но компания даже не задумалась об их установке, зная о преференциях своей второй системы ну, в рамках производства Nikon. Panasonic S5 170 тысяч рублей. Интересно, что в том же ценовом сегменте Panasonic предлагает уже беззеркальную камеру, которая, тем не менее, по размерам не очень уступает Nikon. Однако если всмотреться внутрь, разница будет видна уже сразу. Камера заряжена по полной в плане съемки видео и способна снимать до 4К60, причем сразу с логом, в 10 битах 4.2.2 прямо на карту памяти, а, карт памяти, кстати, здесь 2, и обе высокоскоростные UHS-2. При такой загруженности камера все равно, конечно, греется, причем весьма ощутимо, но при этом все же не вырубается от перегрева, поэтому неудобства здесь чисто физиологически, ну то есть у вас просто руки будут... Да, я не знаю, греться, обжигаться, я пос посмотрим у кого как. В то время как динамический диапазон в режиме видео составляет более 14 ступеней, это на самом деле очень круто, а внешний микрофон здесь можно подключить не простой петличный, но еще и с фантомным питанием на XLR через фирменный, правда, переходник. На слабой стороне Panasonic традиционно находится автофокус, который компания, конечно, дорабатывает каждый релиз, каждый год, но он все равно уступает лучшим вариантам фазовых датчиков, как раздельных в зеркалках, так и интегрированных прямо в матрицу. Зато один из лучших стабилизаторов здесь не только выравнивает картинку, но также и способен создавать изображение высокого разрешения до 96 мегапикселей с помощью алгоритма PixelShift. Ну а сами блогеры наверняка оценят поворотный во все стороны экран. Хотя Видоискатель здесь все же уступает лучшим вариантам на рынке, поскольку к разрешению в 2 мегапикселя мы для них уже давным-давно привыкли. В системе уже существует множество объективов, и Panasonic в этом году представил еще несколько. В этом я имею в виду в прошлом, в 2020. -м. Так что здесь есть из чего выбирать, если, конечно, будут лишние деньги. Panasonic Lumix BGH1 190 тысяч рублей. Затесалась наш рейтинг и модульная кинокамера, которая использует матрицу, похожую на Panasonic GH5S, но выполнена она в совсем другом форм-факторе. Этот кирпич может записывать в видео 4K60 в 10 битах 4.2.0 или 4.2.2, но с частотой кадров уже 30 в секунду. Традиционно для данных камер данная модель использует практически все возможные форматы цвета, включая фирменный RAW. В камере отдельно продумана система рассеивания тепла, вследствие чего она пишет видео до скончания карты памяти. Ну или батарейки, если вдруг. Есть возможности здесь быстрой настройки режимов автофокуса для плавного или наоборот для быстрого переключения, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете. Ну а сам автофокус легко ориентируется и отслеживает как людей, так и животных. Здесь есть абсолютно все интерфейсные части, связанные с выводом информации из нее, ну а видео пишется на один из двух слотов карт памяти UHS-2, для управления здесь также присутствуют интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi. Из, <с> из недостатков здесь можно назвать только то, что это совсем не фотокамера, а профессиональная модель для серьезного продакшена, там, для рекламы, которая требует Огромного количества аксессуаров, включая, кстати, внешний монитор, которого здесь вообще нет. Canon R6 190 тысяч рублей. Споров по поводу этой модели быть не может, поскольку это одна из лучших камер этого года вообще и точно лучшая в линейке Canon. Естественно, у нее есть определенные уступки перед R5, которые почти на тысячу дороже, но тысячу я имею в виду долларов. Но именно по этой причине я ее в рейтинг и не включил, а взял более доступную для человека модель. Потому что ну, давайте будем честны с собой брать камеру для себя, которая стоит 300 тысяч рублей несерьезно. В то же время в шестерке есть отличная матрица разрешением 20 мегапикселей, которая подвешена на стабилизаторе с эффективностью до 8 ступеней, и отличная система автофокуса Dual Pixel AF2 на базе более чем, более чем 1000 сдвоенных пикселей по всей площади кадра, с возможностью съемки до 20 кадров в секунду в электронном режиме или 12 в механическом режиме затвора. Причем в обоих случаях здесь будет полноценная поддержка следящего автофокуса. Слабее у камеры видео возможности, поскольку компания поставила сюда не самый лучший процессор, который греется даже при серийной съемке в фоторежиме И не просто греется, а виснет. Не говоря уже о том, чтобы делать то же самое в режиме 4К 60, 10 бит, 4.2.2 с логом, когда она все лепит это на карту памяти. Но если использовать ее именно как фотограф, для коммерческого репортажа, то есть э, неторопливых таких вещей или для студийной съемки, то камера отработает на все 100 и виснуть, естественно, не будет. Хороша здесь и эргономическая часть, поскольку, например, видоискатель здесь имеет почти 4 мегапикселя разрешения, хотя поворот на аркидной экран, он имеет чуть меньшего разрешения, но при этом очень удобен для блогеров. Собственно, именно для тех, кто берет камеру в путешествие или планирует снимать блоги, и сделана эта новинка. Sony A7S 3 325 тысяч рублей. В заключение я приведу камеру, о которой не имеет смысла говорить даже вот просто так. Это новинка, которую ждали все. И, кстати, очень-очень долго. Для полноценной работы ее оснастили сдвоенным топовым процессором компании Sony, позволяющим не перегреваться в работе совсем, выдавая картинку высокого качества как на низкой, так и на высокой чувствительности, то есть и при хорошем свете, и, можно сказать, практически в полной темноте, подобные значения которых у конкурентов просто нет. Камера оснащена топовым автофокусом из 759 точек, который поддерживает любые режимы фокусировки по животным и по людям, а также неплохое слежение. Матрица здесь подвешена в стабилизаторе и имеет эффективность примерно 5,5 ступеней, а видоискатель здесь имеет огромнейшее на сегодняшний день разрешение 9,5 мегапикселей. И хотя это совсем не блогерская камера, Здесь полностью поворотный откидной экран, позволяющий снимать видео в абсолютно любом режиме. Здесь видео, кстати, записывается на две карты памяти uhs 2 с плотностью до 600 мегабит. Что для 4К на самом деле нормально. При этом камера может его либо выводить прямо в RAW 16 бит на внешний рекордер, либо записывать в логич 422 10 бит прямо на карту памяти. Но ну, а все остальные интерфейсы здесь тоже на самом деле присутствуют, включая подключение внешнего микрофона как через стандартный порт, так и через XLR, то есть с фантомным питанием, который заводится через отдельный приобретаемый адаптер. Из недостатков этой камеры, естественно, можно процитировать лишь ее цену, которая отпугивает многих, но при этом эта камера вообще не ориентирована на любителей, поэтому если думаете, что на нее будет снимать легче, чем на те камеры, с которых я только начинал этот рейтинг, вы сильно ошибаетесь, потому что в сильных руках, конечно, она будет творить чудеса, а вот для плохих она совсем не подходит. Если вы добрались до этого момента, круто, значит, что через год мы с вами снова увидимся и будем подводить итоги еще одного интересного года, который, конечно, после года коронавируса обещает быть немного засушливым в плане выхода новых моделей, но точно не менее увлекательным. Хотя и в течение этого года будет много чего интересного, поэтому ни за что не подписывайтесь. Ну а в остальном да пребудет с вами светосила, друзья.